Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Dying Light. Что у нас на повестке дня? А, уже нас что? Нас Хакон куда-то позвал, мы с тобой на базаре прошлой серии потусили, как бы, те задания? Коллекция, подсказка, дневник? Да? Да. Ну вот, задание, естественный выход. Ну погнали. Нам дадут 250 силы, полторы тысячи паркура, 2 ромашки, какой-то ингалятор, усилитель иммунитета и кардицепс. Хорошо, тогда идем, идем, выбираем его. Выбрал. 10 вниз. Ну, то есть не так далеко. Я поспал сейчас, суточка. Как бегать? Здесь бегать нельзя, да? Поспал как бы до утра. Мы же в прошлый раз заснули посреди ночи. Вот. А что звук отстает? Не прогрузилась? А в прошлый раз тоже что-то был затуп немножко. А, зомби зомби на самом деле достаточно глупые, то есть они прям вообще глупые, вот смотри. А, это не зомби. А, извините, я не хотел вас обидеть. А, у вас все хорошо? Ну, прости! Я думал, ты уже не, не живой. Я хотел, честно, ему уже битые жахнуть. Ну, ладно. Раз он не пошел на прямой конфликт, то мы с ним... Его, соответственно, отпустим. Это темная зона или это просто туннельчик? Ну, вот. На темных местах нельзя находиться. Сразу срабатывает эта херня. Так, ну, тут люди, он просто ходит и рядом зомбаки. Им вообще... Люди бесстрашники. Ты что такой самоуверенный-то? Мужик, спасай. Спасай меня. Так, ну вообще это про паркур нам бы, по идее, по крышам двигаться. Нам вообще далеко бежать. Блин, что ухо чешется, блин. Вот только сажусь за запись, сразу начинает ухо чесаться, глаз замыливаться. Вот это вот прям... А, кстати, бежать-то недалеко, но в принципе ладно. Тогда можно бежать вот так вот, типа, паркур. Оп. А на что садится? На кружок. Подожди, на что садится? Как паркур делать подожди ой стелс кружок все мне просто чтоб знать а тут кстати что-то подсветилось вот тут смотри какой то вопросик все нормально ребят да вы бля, издеваетесь Это ведь не а что за рок светится Тебе конец, сука, прямо сейчас. да Попался. Ты чё телепортируешься? Ты совсем? Надо дай, бо... Опа, боевой паркур! Не попал. Ну, да. ну ладно. А ты? кого? А, он рок типа изобилия использовал. Позвал на помощь. Давай, боевой паркур. А, у меня ж получилось. Меня так, я между делом так жахнул. Давай, давай, давай. Ах ты говнарь! Ножечки метает Так я не бегу, ребят Да как же ты достал меня В каком сортире, ребят, мы на улице Ну хотя Ой, я устал А так меня сейчас захерачат же Да ну Нельзя такие плохие слова говорить Нельзя такие плохие слова говорить. Парни, вас не учили? Какой невоспитанный, а? о Ты что делаешь? Да почему ты достаешь-то до меня? Меня чуть не убили. Почему они телепортируются прям ко мне? Я то сделаю уворот и они ко мне телепортируются. Это нормально вообще, нет? Ребята, я просто хотел посмотреть, что за рок. Ну, хотя с них э, аспирин. А, аспорфин. Сигареты. Зачем сигареты нужны? Что-то крафтить сигареты? Вряд ли. Алкоголик, кстати, неплохо уже. Что-нибудь обеззаразить. Я хотел посмотреть. Но они здесь что-то ломали, что-то усилили. Ладно. Просто решил начать серию за. А, так это ты долбишься, приятель. Ходи. Что-то я подохерел, короче, на всех что-то наезжаю, что-то, блин, это какого? Так, ну того пацана, который говорит, самые нехорошие слова этот человек сказал, надо его как-то запикать, что ли. Заброшенный магазин. Ночное занятие. Добудьте компоненты. Ну, тут так-то заниматься есть чем вообще по игре. Ладно, пойдем на задание уже. То в прошлую серию мы базарили, и как бы не это. Так, мимоходом. Э, Хакин, это ты? Он на крыше, да? Хорошо, если он на крыше, тогда я лезу на крышу. Так, вот сюда. Оп. Вот тут труба у нас. По трубе наверх. Все, все. Я же сказал, мастера паркура уже. И что, где-то есть? 37 метров. Ага. Ну я сюда хочу, вот так. Оп, нормально Так, а теперь вот так вот, смотри У него здесь какой то убежище Как присесть? М -м, кружок Кружок Ну да Хорош Тык выращивает Ну да, смотри, обмывает тут. Весы, крупа Вон, свечки Как у тебя все здесь цивильно не боишься, что бандиты залезут, а? Надо как тот наш, это, друг-повар. Ох ты, молодец какой. Как друг-повар за железными дверьми засел и все хрен его найдешь. Здравствуй. Хакон. Хакин, Хакон. Ты карабкаешься даже лучше одной чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе. На телебашню. о это чеховское ружье. Почти. Слишком вспыльчивое, даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри. С этой крыши отлично видна база миротворцев. И? Миротворцы правят городом? Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другую частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь пока что значит ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев миротворцы твой билет в центр я говорил что попасть туда можно только через метро я пойду первым и отвлеку их от платформы а ты тогда войдешь на техническую станцию там есть шлюз через него мы и отправимся в центр луп а ты зачем То есть мы не пойдешь? Можем попросить их нас пропустить без шансов любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира меня они знают я торгую с ними Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А, у нас а рация теперь тебе есть. лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. О, -о, О, ну ты, блин, прикололся. Мы же в туннель, в туннеле, блин, где мое. Ночью-то мы отравлены. Зараза прогрессирует. Вирус бушует в крови. А, Эйдан, Вай! Я же говорил, как двери он? нужны Там тварь, которую я никогда раньше не видел Как выглядит? А чё врёшь-то? С длинными руками такая Не очень большая И очень быстрая Похоже, бегун На них можно найти немало интересного Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели Так мне охотиться или идти в туннель? Ладно Хорошо, я тебя услышал А где туннель? Секундочку, он прям подо мной? Для я я сейчас искать еще полдня буду А можно как-нибудь аккуратно спуститься, а? Как-нибудь не очень болезненно Йопсель, мопсель. Когда зараженных не так много? Не так много в туннелях. Вот так аккуратно. Вот так. Оп, ну давай, пофиг. Не так сильно. Так, ну погнали. Погнали, танцевать, ребят. Так, спокойно, ребята, ребят, все хорошо. Но с зомбарями боевать гораздо проще, чем а, с выжившими. Прям, Хотя это логично Выжившие как-то там пинаются, блокируют Зомбари тупо идут, тупо идут Тупо пытаются загасить Чего? Мне по жопе кто-то дал А откуда ты взялся? -то? Ну ребят, вас что-то как-то слишком много У меня сейчас сломается все Ну просто, просто по чуть-чуть Просто по чуть-чуть Дайте мне какого жирного зомби-босса Я повоевал на самом деле но зато с ночных зомби, я так понимаю... Ой, да хорош. Еще какой-то подтянулся парень новый. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично, все готовы. Так, всех уложили, всех уложили. Даже по хпшкам нормально все. Не знаю, вроде они меня били, а вроде и нет. Потому что металлолом пусто, даже трофейчиков с них никаких нету. Плохо. Ой, плохо. Три монетки, обосраться, я их пинал столько. Еще три монетки. Блин, ну. Да ладно. А что ты мне не говорил-то об этом? Можно было жахнуть. Можно было красиво жахнуть. Етить, как классно. О, бляха, у меня же время идет. Но они бы мне не дали, мне пришлось бы их в любом случае перебивать. Так, потому что они бы мне... Тихо, тихо, тихо. Они бы в любом случае не дали бы мне замок взломать. Хотя я не знаю, как это работает, может я взломал бы и запрыгнул. Так, ну давай, Эйден, нам надо по спускаться. А, там? Нихера себе. А можешь побыстрее? А если хружок удерживать? Нет. А, можно. О, -о, О! Какой запашок прекрасный запах. Ну пошли. Пошли, коли, не шутишь. Чего? Сопротивляемость низкая. Две минуты? Ты угораешь надо мной. Из-за чего? У меня время сократилось. Из-за этого газа? Отвратительно, тут еще и зомбари. Плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Есть какие-нибудь... Э, есть что-нибудь, что мне дает сопротивление? Вот, я знаю, что грибы дают. И усилитель иммунитета восстанавливает значительную часть вашего иммунитета. Гриб, э, впитывающий огромное количество ультра ультрафиолетового света, может предотвратить заражение. Так, давай, если что, я грибочков все жахну. Ну, хоть чуть-чуть. Так, а... По-моему не помогает Так, ладно, ладно, ладно Ищу куда идти Все, вижу, вижу, вижу, вижу Давай Это плохо Какой-то газ получается с, э, Снижает мою сопротивляемость болезни Внезапно Я к этому не был готов Я бы еще бы тогда на крыше бы пошел э, Подвосстановил бы Сколько их? Трое Мимо того, мне точно не пройти? Опа, опа, опачки. Грибы, грибы, грибы, хорошо. Вот здесь что-то классное. Чемодан. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Только он меня сейчас запалит. Ой, запалит. Я надеюсь, он сюда не зайдет. Да, конечно, зайдет, бля, муха Ой, как плохо. Я в туннеле. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара, и пара десятков. <соскоррес> Я <соскоррес> ингалятор ну. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Ой, как отвратительно. Как же я не люблю эти стелс-миссии. Ну все, у меня, кстати, газа нету. Теперь можно нормально идти. Это не зомби? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ну, грибы надо по-любому брать, лутать, потому что. Блин, опять газ. Опять этот газ. Коктейль молотого, кстати. Топор возьмем. Кстати, что у меня по то Труба. На самом деле, я бы использовал трубу сейчас. 40. Она самая слабая. Я бы ее добил бы. И выкинул бы. Но ультрафиолетовый луч далеко. Грибы, грибы, грибы, грибы. Так, грибы надо по-любому подобрать, потому что... потому что у меня, кстати, не так и много-то осталось. Где он? Давай-то развернешься. чтобы Потому что здесь я не пройду. Мне надо, чтобы он развернулся и пошел назад. Ну или куда-нибудь. Вообще в идеале его бы ушатать. По стелсу. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, тут меня не должно быть видно. На самом деле, я тут тоже мало что вижу. Там очень много, что залутать можно, на самом деле. Я бы хотел. Да нахера ты прям на меня-то наткнулся, ты... -то? Пиздец, ребята, ну вообще. Я ебу и плачу вообще. Блять, эти-то спят еще. Да успокойся ты. Бежит, блин, дышит прям, прям. Да? Спокойно, ладно, ладно. Сейчас без паники, сейчас хорошо, грибы есть еще есть. А я так понял, когда они меня бьют, у меня а, сопротивляемость снижается, да, я, я не заметил. Спокойно лежим. Лежим, отдыхаем, ребят. Так, ну, у меня очень низкий уровень, все, это плохо. Почему он... Я, я сидел в нычке, ты видел? То есть, э, он прям на меня пошел. Прям на меня. Ему вообще насрать было на все. Ладно, ладно, не страшно. Залутаем тогда. Залутаем, что есть. Залутаем, залутаем. Так. Спокойно, сейчас грибочку жахнем. Грибочки так сильно, кстати, не дают нам ничего. Так, очень быстро надо, очень быстро. Взлам, взлом, взлом. А, в то же время занимает. п твою мать. Бляха! Скорее. О, вот где-то здесь. Бывает угу. тут что-то прикольное обязано быть. Да все хорошо, держись. Держись все хорошо. Зато мы очень много залутали всего. Так, мне сюда, да? Ну я больше не вижу, куда. Блин, у меня грибов-то все не осталось. Две минуты. Очень плохо. Это отвратительная ситуация, на самом деле. Я очень много времени потерял за зомби. Но такая двоякая ситуация. То есть я мог... Во -во -во. То есть в самый край надо было везти. Так, ну здесь вон там в конце кто-то есть. Хорошо, давай быстро. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Да блин, ну серьезно? Они мне байтят на ингибиторы? Ингибиторы это, конечно, вещь классная. А, так вот он. Давай ты пойдешь... Да заебись, ну ты что такой умный-то парень? Отвратительно. Все? Ой, парни, слушайте, я умираю. У меня осталась минута, мне надо бежать по крайней. мере Это не Ингибитор? Да пошел ты. Куда? Блин, мне срочно нужен свет. Да присядь! Присядь. Я бегу, короче. Я не могу. Все, мне нужно бежать, срочно. <смех> подвиньтесь, под... да подвинься ты! Жопа толстая, блин. Бляха, куда? Я не вижу. Куда-то туда, хорошо. Опа, опа, опа. Опа, тупик! Подвиньтесь, подвиньтесь, господа. Ручки нету! Бляха! Так, в поезд, в поезд, да? Ага, все-все-все вижу. Отвратительная ситуация. Подвинитесь, благодарю. О, сигнального боже. Сигнального патрона. На панике пробежал. Я наверх. Поболтаю ними, пока ты пробираешься. Блин, как так получилось вообще? То есть оставалось, ты видел, сколько там секунд 16 где-то оставалось? Ну не больше. Ну хорошо. Ладно, справились, чуть пробежали. Ингибитор, О, про... Ингибитор правда, это? Пролетел. Это плевака какой-то, да? Ааа, -а -а, плеваться будем. Ладно. Мне нужен коктейль мой. Какого подобрать? Как он? У меня неприятности. Да он же отвлекает. Так, секундочку. Кстати, экраны правда режутся на рамочку я не знаю у других также я не смотрел поэтому хрен узнать может у меня такая особенность как мне э, поставить мо молотов приспособление как его использовать выбрать а как Подожди, он у меня он у меня типа есть а подождите вы откуда-то взялись так Может может как-то Откуда вот эти-то ребята взялись Так-то я в принципе не против с этим повоевать Так, а, хорошо, хорошо Я беру молотов Я беру молотов Как его использовать? Я его беру Вот так? Я не попал, красавчик Надо повыше, надо повыше Лови Ну блин, я совсем слабенько попал Ну вроде жарит. Так, хорошо, пока я жарю, его, вот давай я создам ножи Как их создать? Ремесло а, Отлично, ножи создаю Есть металлолом? Так, есть, конечно Все-все-все, хорош А, теперь я их выбираю, да? Тихо-тихо-тихо -тих. Вдруг он взорвется просто Не взорвется? Я просто думал, что он взорваться может еще Мало ли Необычный трофей зараженного Хорошо Ну нормально, тут хотя бы у меня не падает это Почему не восстанавливается, правда? Это все типа максимум Она падает и все, патроны закончились в этом О -о -о -о. Подобрать Надо там уже поменять У меня оружие уже столько а вот если у меня на отмычке не будет ломать, что мне ходить его искать? Это интересный такой вопрос. Вот мне все. Да птай за Я помню, сколько в скариме, а знаешь, когда какой-нибудь сундук мастера взламываешь, где там прям надо вот пиксель вот этот поймать, чтобы взломать замок. И вот сидели, взламывали. Ну туда я вижу Какая интересная беседа у вас, ребята Ну-ка, ну-ка Берисла. Вот, так, ну ч Пое ⁇ Поехали. Хакон нас... Я не понимаю, почему нам Хакон помогает? Какова его мотивация во всем этом? То, что он там говорит, то, что на море его отвести, там все дела. Что-то как-то мне в это слабо верится. Он, у, уж сильно он жопу рвет, ради нас и подставляется. Как он? Я внутри. Пять пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. Ага, все хорошо, лады. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Какой шлюз? Хорошо, никого нету? Просто если никого нету, это слишком легко как-то. Ладно, давай. Что-то мне кажется, сейчас подставка какая все равно вылезет. Пушь, ты, Open door. Черт! Эй, что ты здесь делаешь? Ой! Приплыли. Сейчас допрос будет с пристрастием. Откуда он? Шароебился тут по туннелям, бродяга с базара. Скорее лазучий ренегатов. Ха. Не похож он на ренегата. Согласен, я пилигрим. Ребят, хорошо хоть я на ренегата не похож. А как ренегаты вообще выглядят? то вот эти бомжи, которых мы пизим на улице. Они там что-то в шапках. Говорят всякие слова нехорошие. Он очнулся. Андерсон. У меня биомаркер есть, если что. Я нормальный. Здравствуйте. Что ты делал у нас на базе? А мне надо мне в город. Мне просто нужно в центр города. В центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные. Я не с базара. Как получилось, что никто из вас ничего не видел и не слышал? А ты забыл о запрете на проход. Да я вообще не в курсе. Дай объясню. Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, Дайте а? мне сказать, пожалуйста. Где ты был четыре дня назад? Я пилигрим. Четыре дня назад я был в сотнях километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда. А насильно ее не получишь. Но командир Лукас, Лукас всегда говорил... Я командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим. Похоже, он не вред. Конечно, я же не Я никогда Можешь не врет. Проб... сержант. Я сам с ним поговорю. Ой, какой-то адекватный мужик. Ничего себе. Как так-то? Адекватные люди существуют? Ой, да дружище. Респект и уважуха. Откуда ты пришел? Я сам не в курсе от реки кроссдейл а ну дачу это же Кину за полторы тысячи километров отсюда вообще-то больше двух тысяч мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет и тебе удалось так далеко забраться ну, так я Впечатляет. уже не первый год профессионал своего дела и как там сейчас снаружи э, ну я не знаю там примерно 5 секунд показали от этого Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших и гораздо больше зараженных. Логично. Большинство терпят жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. А у меня там две сестры и два брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? В Лондоне и рядом. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более четырех поселений. Твою мать. Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в центр Луб через четыре дня после убийства. Кроме того, на месте Карла я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл вертит здесь всем, как хочет. Он ублюдок и святоша. Настраивает против нас весь базар. Несмотря на то, что мы их защищаем. Хм. Как там за стенами? Никогда не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить Кое-кого ищешь? Хм. возможно, я мог бы тебе помочь И что но ты взамен не хочешь? Ну, конечно Я привык торговаться Что нужно? Сразу к делу Славно Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира Убийцу Локаса. Его тело нашли на базаре Изуродованное Меня так чуть, чуть не, не завалили не идут нам навстречу Они горды и упрямы и не собираются никого нам выдавать. Хочешь, чтобы я в доверии втёрся? Но командование втёрся? не хочет ждать. У меня приказ сверху, Пилигрим. Если жители старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие. Редкие кастеты, которые он называл Лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне. Я непременно тебя отблагодарю. Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. Понял, зачем же так? зачем мне на тебя работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Мы ошиблись. Ты явно не убийца. Спасибо. А почему вам самим не расследовать убийство? Я почти никого не знаю. Именно поэтому ты и можешь помочь. С нами никто не станет разговаривать. Для логично, них мы, да. оккупанты. Подумаешь, боремся с преступностью и с зараженными. Их только волнует, что мы едим их еду и пьем их воду. Но ты... Ты пилигрим. Здесь многим нужна помощь. А ты чужак. Ты сможешь втереться к ним в доверие. Меня Они пытались понял. меня убить. Послушай, мы твой единственный шанс. Но ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Это меня ставит так перед как? выбором? Ты поможешь мне? А у меня что, выбор есть? У меня выбора-то особо нет. Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала он был отрезан от остального мира из-за вируса. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Так и я о том же. Где выход, товарищ? Командир, где Осмотрись выход? Посмотрись там. Распроси людей. И не возвращайся с пустыми руками. Опять идем на базар Удачи. расследовать. Опять, опять детективные истории. Ну, пойдем узнавать. Прикинь, окажется, что Хакон на этот, как убийца. Но это стало моим этим, кстати, прибежищем. Бонус, бонус ночного времени. За ночное время больше дают Этих всех плюшек Ё-моё все Нифига себе, ребята У вас тут нормально клиенты. А те брат. убираться заставили? Провинился за что-то? Ну убираться тоже кому-то надо Блин, вообще-то так, а это что за мадам? Нужно распределять воду. Стоило еще назад. Мадам? Чем, у меня был день? Чем занимаетесь? Был ну а ладно, не буду мешать, у вас какие-то свои ты. тут схемы, у тебя мутки. Да и Хакон, ты меня слышишь? И... Эйден, дружище. Жители... Рад, что -то... да. ага. Я тоже. Вы да. меня поймали и допросили. Хорошо. Могли и убить. Встретимся снаружи. Вы должны помочь нам. Или начнется восстание. Помогите с расследованием, а мы поможем с бандитами. Я уже сказал. Так как не выйти... Никто из жителей базара не имеет порядок. отношения к смерти Лукаса. Тогда спасет. почему вы не разрешаете обыскать дома? Раз никто не виновен, то вам и скрывать нечего. Держи своих от нашего... Оп. Я Опа, как настоящий пилигрим, да, вышел? Так, это слишком дорогая аптечка, давай по этому бинтами Что-то там ссорится, а не ссорятся Ну вот, что ссорится то Надо жить... Вот, они должны жить в гармонии мире, их осталось не так много Но Хотя вот эти, знаешь, дефицит продуктов, еды начинает сказываться все вечно нервные, недовольные, голодные. Понять всех можно. Оп. Ну и чего? Че за подставы? Ну, что они от тебя хотели? Чтоб я нашел убить. Хм. Я, подожди, Если не... бы ты был на месте, как обещал. Эй, эй! Я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то еще. Смерть Лукаса – тяжелый удар для них. Они любили его как отца. Айтеру не хватает харизмы Лукаса, ему будет непросто. То есть у меня нет выбора. Я Айтер бы ему сказал, на самом что деле мог бы не говорил. меня в центр, если я помогу. Что? Чем ты можешь ему помочь? Он хочет, чтобы я нашел оружие Лукаса, лазаря. Его не нашли на месте преступления. Он считает, что это поможет найти убийцу лазарь говоришь необычные костеты да я знаю парня, который торгует краденым и прочим в таком духе барыга иногда а так обычный мошенник и туповатый к тому же он уже задолжал половине города если кто то в велидории глуп настолько чтобы купить их это он как его зовут хуберт кирбатсос также известен как рукожопый хуби каждый день он открывает магазин в ветряке неподалеку Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби, а я поищу другие зацепки. Ладно. Ладно. Будем на связи. Пойдем говорить с Хуби-Хуби. Куда идти? Куда идти? Где этот Хуби-Хуби? Секундочку. На самом деле карта вся же открыта. Чего меня никуда не пускают? Или можно пройти просто не через туннели? Я ни, немножко не понял. Вроде так светится все открытым. Так, а хуби хуби хуби хуби хуби Вот как мне на ту сторону попасть? Типа, мне надо вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот сюда на кондер, с наверх. Да? Нифига себе. Про канала. Ну ладно, паркурим, паркурим. А как по стенам бегать? Я что-то забыл. По стенам же можно бегать. О, я сюда могу залезть. Давай залезем. Давай попробуем хоть одну вышку разетовать. Развед. Давай! Больно пизданулся. Вон труба. Так, в принципе, на зомбарей насрать. Оп. Опачки и в трубу. И в трубу ползу наверх. Ну ладно, так тоже можно. А давай ты быстрее, давай. Нет. Ну, и ты будешь успевать залазить? Блин, как же он быстро устает, а! Давай, вот, вот ему прям ему прям хватило.. Тютелька в тютельку времени. Так, и что у нас здесь? А, здесь я должен залезть, да, в принципе. Жди, это та самое? Нет, это другая. Я до нее тоже не допрыгну, да? А, да и туда я Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. А как? Подожди, она поднимается наверх, что мне... Ну, туда вбок надо сигануть. А, во, хорошо. Ладно, сейчас попробую, сейчас попробую. А я не допрыгну. Я вообще... Мм, да что ж такое? Что на них так сложно залазить? Я же должен как Должно же как-то получиться залезть. Вот, я хочу туда. Опачки, хорошо. Здрасте, Хуберт. А, так не сюда и надо? Не, это не. Я тоже жду Хуби. В очередь. А, так не сюда и Конечно. надо было. Через час или через два. Пойди, пойми этого рукожопа. Говорят, у него лучший самогон. Так что подождать стоит. Похоже, больше ничего не остается. Давай, я повыше залезу. Блин, то есть мне сюда и надо было по-любому. Давай залезем выше, Эйден. Чё? Чё сидеть ждать? Привет. Ты Хуберт? Кто спрашивает? Покупатель. Написано Хочу кое-что купить. Эй, это ты тот, кого хотели повесить, да? Ну есть немножко. Эй, Хуби, у тебя особый клиент, тот самый пилигрим с базара. Стой, я просто покупатель. Значит, это был Хуби, да? Так, ага. беги. У него срочная встреча с другим покупателем. Бежим. Э, ну да, ну да. Никто не Хакон. Он убегает. Так, так, так. Подожди-ка. Вижу его. Бежит ну, на Северо-Восток. Поезда... Так, все все Погони начались, погони. Быстрее, Эйден. Так, я бегу, бегу, Пойдем бегу. Догнал. О! Ну ёб твою мать! Здесь же обосраться, прям как нефиг делать. О, хорошо, спасибо, спасибо за мостик, прям благодарствую огромное, прям спасибо. Да, давай, ну ёб твою заново. Ой, спокойно. Я прям сосредоточенно нажимаю на кнопку, на одну и ту же, правда, но все равно. Так тихо тихо тихо тихо тихо тихо. Ай давай не спотыкайся, Эйден. Скорее, я 23 метра осталось. Вот так вот так через окошко. Оп. Рядом, да пошел в жопу с ингибитором. Здесь нет. Это я видел его. Этот хорек Куда? Вод... Стой, вижу его. Полез наверх. Видишь это Он лезет на крышу. Ну туда? Какое? Ебать! Как мне туда залезть? По трубе? Есть! Я думал зацепиться. Блин, обидно. Обидно. Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Жить на закате? Зачем? Зачем? Ну, кстати, жить на закате, если вдруг ты умер, и тебе нужна ночь. Ну, имеет смысл, наверное. ЧЕГО?! Бляааааать! Оно не сохраняется?! Ущи зависло все. А нет, блядь, фух Фух, блин, ну оно очень далеко меня откатило Блин, ну это тоже подстава на самом деле, М -м, не нравится, не нравится, что так сделали Типа умер, вот, блин, случайно с крыши упал и все, типа, беги, беги заново, ну это, это жопа Это очень мешает повествованию на самом деле Потому что я так понимаю, мне сейчас сразу надо ползти на крышу, а этот, типа, Хабиби меня там ждет, да? Глупо, глупость, прям отвратительная глупость Ну давай. 200 метров бежать сейчас. Это капец. 200 метров это очень далеко пешком ходить. Я в трейлере видел, что какой-то планер есть. там Типа летать на нем можно по городу. И крюкошка, где они? Типа сейчас бы пригодилось бы все это. Потом-то мне нахера. Потом я уже весь город обследую. И мне уже ничего не надо будет. Ну как же туда попасть, а? Так, ну идем туда надо Хорошо, идем Идем туда Я не, не против Ой-ой-ой Так, ладно, вниз Вот теперь можно и наверх по идее, если... Почему не ц... он иногда не цепляется за то, что мне нужно? Может, я что-то недопрожимаю? Не, не допрожимаю? Вот здесь, кстати, можно. Да спасибо за информацию, но сейчас вообще не до инкибитора. Да, иду, иду. Тебя не смущает то, что я там... Бляха, муха. А я сейчас... А я сейчас не успею. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отдохнуть надо. Подожди, почему не запрыгнул? Может, туда надо? Вон так вот. Давай туда. Угу. Хорошо, сюда прыгаю. Потому что, что то он не хочет перепрыгивать этот читок. Скорее! Да У... Да ну! Да мне же не хватило секунды Пипец, это что за испытание такое глупое Мне не хватает прям энергии Прям катастрофически Давай сразу прыжок Да хорош, ты чё, почему ты не можешь Запрыгнуть как нормальный человек Пипец, ладно Ладно, ладно, вижу еще один путь Хорошо, отобью себе ноги, но залезу Вон лестница вообще есть. Охеренно, и чё? Давай пробовать здесь, хорошо. В чём проблема? Там было залезть, не хватало просто прям... милиписечку, блин. Ну, в чем проблема? Блин, Эйден, ты меня вымораживаешь иногда просто. Хорошо, давай туда. Так. Дальше. Наверх, потом сюда, потом туда. Потом туда, потом сюда. Отвратите. Соберт! Я просто хочу поговорить! Че спрятался? Отст... Не бей меня! Я ничего не знаю! А о чем? Я еще ни о чем не спрашивал. Я ничего ни о чем не знаю, клянусь. Говорят, ты скупаешь краденное. Скупаю? Никогда. Перепродаю? Ну да, но. Я ищу лазаря. Оружие Лукаса, бывшего командира миротворцев. Только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас. Ну, а тогда не буду. Знаешь что-нибудь о лазаре? Ты шутишь? Даже если бы мне предложили эту пару кастетов, я бы не взял. Я не дурак. Это оружие уж слишком горячее. Откуда ты знаешь, что лазари топарные кастеты? Я об этом не говорил. Да О -о -о. ладно, кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса, он всегда выставлял их на показ. Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы также подумать, что я убил Лукаса, а это чушь! Но кто-то пытался продать их, верно? Я же сказал тебе я. Ладно, хорошо. Может, опытался, но я не могу сказать, кто. Конфиденциальность клиента. Хватит ну с крыши его, давай. Говори или. Ее зовут Мая. Я встретил ее в многоквартирном доме на Мид Пекин Сквер, недалеко от старой мясной лавки. Но больше я ничего не знаю. Отстанет от меня. Там рядом еще вроде какие-то армейские казармы. Я найду. А как нашу сестру зовут? Мия? Да? Хакон, Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря. Ты знаешь Майю? Нет. Странно. Я думал, что знаешь всех местных женщин. Я пойду на Мидпэкинг Сквер. Мидпэкинг Сквер. Там еще место. Там канала построена в 23 году, когда все пошло по пизде. Она должна жить в одном из домов неподалеку. Хорошо. Будь на связи. Я где-нибудь спуск быстро. Вижу. Оп. хе хе Ай, пизда! Эй, да ты что не зацепился? Это же идеальная лестница. Блин, такой из тебя паркурщик, конечно. Я с тебя в шоке. А почему здесь я сейчас воскресился? Хотите, чтобы я постоянно умирал? Спасибо. Не, мы можем попробовать еще раз. Да блин, а почему он не зацепился? Может я что неправильно сделал? Давай попробуем еще раз. Оп. Бля, не так, конечно. Оп. Ой, пизда! Блин! а Это косяк! Это косяк! Что вот с этим делать? Предложи. Блин, почему? Да где, блядь, заколебался своим контейнером? Где? Покажи! Покажи контейнер! Где ингибитор? Где контейнер? Вот это поднапорная ба ба башня Харшу. Ладно, давай спускаться. Давай спускаться так же, как подымались. Оп. А -а -а Оп. Давай умри еще. А? У меня на бинты вообще есть, кстати, чего-нибудь. А, так вот показывает, сколько до этого, да? До контейнера. Пойдем сходим, ладно. Говорят, где-то здесь контейнер валяется. Здравствуйте. Где-то здесь. Он, походу, внутри здания. Где-то там был проход, скорее всего. Я сно, ну ладно, я его не найду сейчас. Оп, оп. Ну зомби днем вообще прям бесполезные, дурачки. Как бы, да и ночью они не особо опасны. Вот что это такое сейчас светилось? Подожди. Давай схожу просто ради интереса. Одолевает меня интерес, что это такое. Может убежище? Спокойно, спокойно, ребята. Так, пойти не могу. Оп, второго уровня, подожди, не надо, ты посильнее меня будешь. Кстати, улей. Мед. Ладно, ладно, ладно, ладно. На выход, ребят. Все вижу. Это что? Улей, улей, улей. А, во -во -во. Погнали. Ну, блин, конечно, конечно, я недоволен, что... Ну вот, прошлое... Я не понимаю, как работает. Прошло... Прошлое сохранение откатило нас, получается, обратно на крышу, где откуда мы спрыгнули и умерли, грубо говоря. А это, блин, откидывает нас на базар. Почему? Причем во время миссии, когда надо догонять. Погоня идет. Это же сбивает повествование вообще просто на корню. Контейнер с ингибиторами? Инги... С... Событие не пройдено. Какое? Какое я не прошел событие? Есть. И что здесь? Угу. Темное пространство, да? будете вещи. А чё, их прям много здесь, что ли? Троих вижу. Ну, типа, трое это вообще херня. Вон, ещё вижу. о Ого, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, блядь, здравствуйте. Ну, в принципе... В принципе а, кстати говоря ой они они дикие блядь пиздец тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо надо восстановить здоровье ой блядь пизданулся молодец красавчик Двигайся, двигайся постоянно. Главное постоянно двигаться, спокойно. Так, не тяни ко мне свои культяпки я отдыхаю. Спокойно, все хорошо. Ну в принципе, справились, да? Отлично О -о -о, Ну тут их еще до хера, кстати Их еще до хера здесь просто Прям огромное количество Так, тогда я бинтики на всякий случай Лутаю, использую точнее Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, нормально Если что, у меня грибы есть Нету, херово Если что, надо подняться, подышать будет Но очень много с них налутал Так, хорошо. Так, спокойно. Тогда, в принципе, можно а, сейчас подняться наверх. Подышать и вернуться. Я допрыгну отсюда. Должен. Ну все, это изи. Мы, в принципе, раскидали неплохую, неплохую такую толпу. Я думаю, если мы сейчас выйдем, а, подышим и вернемся, оно же не это... А вы что, ночь, что ли? А какого хера ночь? Твою мать. Где ближайшее уф-место, блядь? Где ближайшее уф-место? Охереть. М -м -м, плохо. Это очень плохо, это отвратительно. Какого хера ночь наступила? Где мне найти убежище ближайшее здесь? базаре Пиздец. так запомни вот эту точку М -м -м -м -м. как ее поставить ладно на стыке получается вот этих этих этой Помогите! херни блин мужик я бы хотел тебе помочь но а там он что-то светится лампы, да кстати а точно блять Погоди, погоди, погоди, погоди, все вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Капец, я, конечно, рисковый пацан. С все, спасибо. Спасибо, с вашими ингибиторами, блин, все понятно. Охереть. Как туда сейчас прощемать-то? О, ну это смерть, блин. Ладно, вон там вижу проход. Да, ну хватит биться. Капец, конечно, подстава, вот эта ночь внезапная. Прям ничего не предвещало беды и тут на тебе ночь. Да, все хорошо, уже здесь. Эйден, уже здесь, все. Вонючками рождаемся, вонючками и Мира, у тебя О, боже, да. Ты меня не понимаешь. Никто не понимает. А я создаю аромат выживания. Аромат выживания? О чем ты говоришь? Хочешь узнать? Закрой-ка глаза. Да ну вас нафиг. Ну ладно. Что ты ощущаешь? Темно. Ну, я слышу звуки. Так, а еще? <laughs> я не слышу запах, я играю в наушниках. Ты че? что-то воняет. Именно Запах импульсы, идущие от органов чувств в лимбическую систему. Они вызывают эмоциональный отклик, воспоминания, благоденствие, рассудка. Но оно воняет говном. А ты чего ожидал? Думаешь, что люди используют в качестве удобрения? Слишком много информации. Прости. Надеюсь, ты не считаешь, что запах говна — аромат выживания? Разумеется, нет. Я задумала восхитительный новый аромат. Мне даже страшно Люди представить. Люди отдадут, лишь бы его вдохнуть. Я назвала его «Балдеж». И почти закончила его. Нужно лишь сырье для срединной ноты. Что тебе нужно? Какое еще сырье? Для аромата? Да. Металлолом. А, так балдеж будет афродизиаком для роботов? Да, хорошая шутка. Принеси мне металлолом и немного лаванды. Эти где найду лаванду? я расскажу тебе один секрет. Но металлолом мне есть, а какая лаванда? Без металлолом и лаванды мне не удастся закончить свои духи. Металлолом, он нужен мире. А, надеюсь, это не какой-то дурацкий розыгрыш Духи из металла Дичь какая-то Согласен, так, давай вернемся Давай вернемся в эту зону Вот это, да? Или вот это? Блять, вот это? Или вот это? Я не помню, по-моему вот это Как поставить на нее марки? А, вот, отслеживать Все, а -а -а, отслеживаю Так, ну Погнали Ой, тихо, не та кнопка. Подвиньтесь, пожалуйста, грибочки у вас. Спасибо. Так, тихо, я сейчас импульсивно могу прыгнуть. Я вот достаточно импульсивный человек. А -а -а. Так, спокойно. Спокойно, спокойно, без паники. Фух. Все пока идет хорошо. А где мое задание? Где мое задание? Опачки, это кто? Куда ты собрался? А, Попался, засранец. И что, какие навыки нужны, чтобы его ловить? Вообще бесполезный какой-то. Лаванда есть? Да я не понял, куда, почему у меня пропала э, история моя. Ничего не пропало, он там должен быть. Хм. Да, не так кнопка. А, ну вот, да, 49 метров. Просто пропадает периодически почему-то. Оп. Оп. Ну, по-моему, это оно, да? Да, да, да, да, да, все. Я надеюсь, они не восстановились заново. Да, вроде нет. Ну все хорошо. Если они не восстановились, в принципе, можно полутать нормально. -то. Потому что я еще не все нашел здесь. Ну, их в любом случае вырубать. И я так понимаю, их сейчас меньше же ночь, по идее. Ну их что-то все равно здесь до хера как-то. Ну что, сейчас выхлеснем по чуть-чуть. У меня очень много всего. Так, ну давай. Сначала вот так. как бы по стелсу особо не поработаешь. Но у меня еще есть, есть одни грибы. Они дают что-то секунд 30 еще дополнительно. Так, давай, лучше будет тот, как. Ты, ты, ты не поворачивайся на меня. Лучше будет тот, которого не было, на самом деле. Так, я же их тоже залутать могу. Тряпки. Ну, кстати, да, тоже. Я вообще лутаю все, что движется и не движется, да? Еще ниже можно. Блять, давай попробуем. Просто ради интереса. Просто ради интереса. Что здесь? прикол а это с двух сторон можно зайти да я правильно понял Ну я походу да по-моему я правильно понимаю да это выход наружу то есть можно с двух сторон там крикун пусть себе кричит то есть можно с двух сторон зайти что такое бляха грибы грибы грибы давай я использую. было бы хорошо если утро наступит но блин сейчас вообще глухая ночь Глухая-глухая. А давай ты запрыгнешь. А в лифте может что-то есть еще. А! Я понял, я дурачок. <laughs> в лифт это тоже можно было зайти. Ой, бляха, напукал фонарь. Все хорошо. Хорошо как бы, но не очень. Поспить чуть-чуть так две минуты у меня две минуты это очень мало это очень мало это опять отсюда убегать и бежать это как о. ой блядь, херово кстати я чуть не подобрал Да что меня дамажит его кислота так, ну мне, по сути, бы вернуться бы. Ах ты, сучандра, Андра, бля. Очень быстро скопытился. Так, а может здесь будут грибы какие-то? Ой, сколько здесь ценных вещей. Вообще кошмар просто. Ну, да, я согласен, мне надо уже уходить. Надо уходить, потому что, блин, иначе, иначе все, это будет фиаско прям. У меня минута осталась. я продолжаю латать, молодец. Отличный план, Никитас. Давай. Лутаем, лутаем до победного, так сказать. А, да все, все, все, иду, иду, иду. Так, так, так, так, оп. Сюда. Так, надо сейчас вернуться, по-любому. Так, лифт, ли, давай, сигай, сигай, сигай. Спрыгивай. Спрыгивай, спрыгивай, эдон. Все, погнали. Погнали, побежали, побежали, побежали. Блин, миновать бы еще крикуна сейчас. Оп, оп, оп давай, давай, залази, залази. Давай, давай, давай, ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. У не меня нет. Помогите. Да подожди. ты-ты-ты У меня самого проблемы. Пиздец. Дожили, блин, по трубе залезть не можем. Я бегу. Я бегу. 20 секунд, бляха. <с printing> а -а -а -а -а, пипец, косяк, конечно. Так, давай, давай, ну я же рядом. Я очень близко, я очень близко. Я прям супер близко. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, отлично. Прекрасно. Погнали на, на третий заход. На самом деле я не так далеко. Грибочки. Угу. Так, где-то сюда вниз я спускался. В принципе, вот можно через верх подняться. А можно и через низ. В целом. Тихо-тихо-тихо. Хреново. Я тебе сочувствую, мужик. Зараженный побежден. Какой? Я никого не побеждал. Так, все, погнали дальше. Дальше лутаем. А что-то там опять появились какие-то зомби. Уж там не было. Или я их не, не, это, не завалил. Ну ладно, пошли по чуть-чуть. А что не активно? Странно, не было активно почему-то. Ну мы очень много собрали. А, плюс вон, кстати, у нас дополнительные ночные баллы. За мной, скорее всего, не видно, копится. Вот, а, показывай, типа, ночные баллы копятся дополнительно. Очки опыта, точнее. Так, ну это второй лифт. Он закрыт. Что это? Кристалл! Ой, за него же бабки поддают как раз-таки. Ну это, вот это уже поинтереснее выглядит. Я хочу еще поутать. Я пойму, знаешь, все. Я, я заберу у этих зомбарей все, что у них есть. Время пока есть, время пока есть. Надо разобраться, что с этими вещами делать. Может, я уже супер какую-нибудь мощную оружку могу купить. Так. Проход где? Здесь, что ли? Ну давай. Спокойно Я могу дамажить но Здесь сразу троих Так, ладно Давай-давай-давай, с разбега До свидания Спокойно О -о -о. Все, что ли? Я всех задамажил? Так, все Вообще на изи еще здесь есть? Я подобрал кучу драгоценных цепочек, я так думаю, их продать-то можно нормально, так. Сколько время, кстати? Вот это часы, наручные часы, они тоже, кстати, ну. Так, ладно, у меня есть еще грибочек, если что. А -а -а так что и как это открыть? Или я все здесь сделал Аха, все, хорош. Тяжело написано. Бляха. Да какой тяжело, блин, обычно. Ингибитор мне нужен. Было бы здорово. Так, металлолом лаванда еще было бы классно На самом деле Я бы не отказался чтобы задание сразу Ботинок тоже набрали целую кучу Че, ингибитора даже не будет? Хотя, может здесь и будет Так, давай пока на, Давай пока-пока-пока я Блин, грибы очень-очень нужная тема На самом деле Ну, за минуту надо, Мне успеть надо вернуться еще просто Давай-давай, хорошо-хорошо Открываем Ингибитор есть? Рис. Че, нет ингибитора? Хотя мне же не говорили, ингибитор здесь тут есть. Опа, опа, опа-опа. Все, я до, все, что осталось, и все, валим. Я так понимаю, у нас рюкзак вообще бесконечный. Можно собирать, собирать. Ой. Ну мне кажется, мы отлично прям наварились, особенно для начала игры. Все, валим стоит тут еще что-то есть. Все. Теперь со спокойной душой могу валить. О, бля, минута осталась как раз. Так, ладно. Я бегу опять на крышу. Опять бегу на крышу. Давай, чтоб мне хватило энергии, пожалуйста. Эйден. Да я понял, ну как бы извини. Не до этого. Может грибы есть? Что я могу сделать? Мне по-самому не превратиться. Нужна Подожди. Ну если ты подождешь сейчас чуть-чуть еще. 12 секунд написано. Да иду, иду, иду, иду. А вон лаванда, кстати, растет. Мне нужна первая помощь. Ну давай. Мне. Как тебе помочь? <сос> У грибы, микстура, уф, грибы. Ты не меня. Да нет ничего. Ну мне нету. Я лаванду зато нашу. Мне рассказала, что ей еще нужна лаванда. Фу, в этом хоть смысл есть. Ну блин. Только обращенный какой-то сильный, я не знаю. деньги, кстати, имеет смысл. Так я вот чем. Мы, получается, с тобой залутали полностью зону, еще и это какое задание выполнили. Неплохо. Хорошо. Одно вот ночное приключение твои... у нас прошло. Ингредиенты хорошо. Хотелось бы, чтобы на металле было больше масла, но.. Сама найдешь масло. Нира, может, хоть разок. Проявишь благодарность. Клянусь, ее даже могилы не исправит но вы же просто подруги, да? Ладно. Ладно. Вуаля. Готово. Вот, вдох. Ого! Пахнет, как как в раю. А, а ты только знаешь, это? как в раю пахнет. Глупыш. Слишком молод, чтобы узнать? Запах новой машины. А, машины? Разочарован. Запах роскоши в качестве основной ноты. Запах уверенности в себе срединный, а верхняя нота аромат приключений. И ты мечтаешь лишь завести ее и, балдея, погнать по дороге. Спасибо за помощь. Ты не такой, как другие. Вот, возьми. Я нанесла балдеж. Будет напоминать тебе о том, как приятно ощущать запахи. И чё, чё, чё, чё это мне дает Какая тут моя выгода? Эликсир выживания. Что? Мне дали. Секундочку. Вещи. А, мясная приманка. Кусок ролового мяса, который привлекает э -э кусак и разносчиков. Бросьте его, чтобы отпугнуть зараженных ультрафиолетовым светом. О! Три у факела. Но они, кстати, не сильно дешевые, но... Неплохо. О, кстати, у меня тут наручни уже есть классные. Давай. А тут есть что? Нет, а тут? Маски никакой нет. А кофта. Ай, жалко жалко жалко жалко жалко ладно а, я предлагаю поспать можно у вас поспать пожалуйста я бы у вас вздремнул часок а так это мое укрытие точнее не а так я здесь спрятался это ваш этот ваш дом что ли я тут уже спал просто разочек а можно еще вздремнуть можно я еще покимарю, что ли не понял смотри какие ну, тогда мне надо на базар Тогда мне надо на базар до утра поспать Потому что ночью идти в приключения Это, конечно, весело все Оп. <режит> <режит> Я прям на зомбака приземлился <режит> Что это такое? А, крикун, бляха-муха Он меня не запалил, не успел Так, а секундочку Секундочку, секундочку Где базар? Базар вот здесь, прямо Ну ладно, бежим прямо Примерно прямо бежим, доходим до базара Спим до утра и идем искать э, Мию Я просто не помню, как нашу сестру зовут Поэтому я и думаю, может это наша сестра А, ну вот базар уже все здесь Отлично, кстати, сейчас идем к торгашам Посмотрим, что у нас там по торговле Люблю этот запах Где Какой? ты пропадал цел... Я, короче, вычищал это место Какой запах ты любишь? От меня пахнет этим, как у Балдежо. Извините. Так, хорошо. Приманка купить. Зачем? Я бы купил у тебя усилитель иммунитета. Вот я бы взял 100 штук. Блин, какие они дорогие. Очень дорого. Очень все, очень монодорого. Очень, просто капец, как дорого. О, боже. Давай продать. Сбалансированный пое, который можно оставить э оставаться пригодным к отоблению, Десятилетия его можно растянуть надолго. Но это, скорее всего, продать можно, да? Я просто не понимаю, куда-нибудь куда это пойдет. Виски старого мира на коктейль бомбового, может, пойдет. Ай, короче, кристаллы по-любому продавать. А, вон у него, кстати, сколько вещей. Продать все ценные вещи за 4790. Ни Нихера себе. Давай я вот это продам. Как это продать? А, вот продать. Два. А, продать все. Хорошо. Это я не знаю, это пригодится, наверное, мыло. Хотя ботинки, хера вот мне ботинки. Так, хорошо. А, балдеж. На, балдей, мужик. Так, а, парфюм продаю, а, продать все. пчелиный воск тоже как бы пока продам. А, вот, вот это драгоценное. Я так понял, вот это это чисто для продажи. Оно больше никуда не пойдет. Потому что я не видел, чтобы сигареты, антибиотики куда-то шли. Кристаллическая статуэтка. Так, ладно, давай попробую. Давай попробую вот так сделать. Хорошо. Вроде ничего лишнего не продалось. И у меня теперь 5000. Ну теперь можно поторговаться. Угу, угу. Вот это здоровье, да? Усиливает. Это оружие. 29 урона. Сколько стоит? 596. Прочность 139 ударов. Рубящая. Угу. Грязная катана. Кстати, кстати. В нее можно улучшение еще вкачать. Урон по зараженным 13. 500, почти 600. Но не самые такие мощные. Вот это... Это 22, кстати. но она дороже чуть-чуть совсем. Но я бы хотел катаны помахать, на самом деле. Давай возьмем, попробуем. Как купить? Ага, на квадрате. Все хорошо, купил. А, Все, больше ничего не надо. Больше ничего не надо, спасибо. Так, дальше, дальше, мастера. Почему вы не прогружаетесь? то Сюда, что тебе надо? У факел. Это просто купить у факел усилитель выносливость. А это чертежи купить. А, так давай я куплю и давай новую факел куплю. Так здесь пока пламя, трава, это смысла нету. А, модификация оружия. Хм. А вот улучшение. Я могу улучшить в принципе свои. Я могу улучшить бинты. Давай я сначала вот эту штуку улучшу. А мне не хватает теперь на это. А на чем не хватает еще? Вот, можно улучшить ножи. Как вариант. Отмычки могу? Нет. Блин, сколько голов надо нарубить. Так, ладно, хорошо. Улучшить, улучшить. Это улучшаю я этим. Это я... А, могу купить, если мне чего-то не хватает. Хорошо. Могу поставить модификацию, как я понял, Да. Это что, отравление? Но ну, она, кстати, отравление будет работать на каких-нибудь... Добро Да, а -а -а! как это, как тебя зовут-то, я не помню, да? Так, ладно, ремесло мне надо. А -а -а. Переключайся. Что за пауза? Уровень игрока. Нет, а вот это что за пауза? Ремесло. Так, хорошо, ремесло, ремесло, ремесло, боеприпасы, расходники. А где а, оружие? Вещи? В вещах? Так, ну давай я заменю какую-нибудь оружку. Где моя катана? Вот. Я ее беру. Беру катану, Вместо этого давай... Ой, да у меня вообще классные вещи здесь есть на самом деле. 19... Они вот по силе и раскиданы, да? Ну вот, самые сильные возьму. Эти пускай в этих смысла пока особо нету. Хотя, забить бы один слот каким-нибудь простым оружием, которое сломается, и выкинуть его. Ну да, давай так сделаем. Для таких простых, ненавязчивых битв. Теперь, выбросить, выбрать. Ну типа я, изменить. Вот. Могу поставить модификацию, а на отравление не могу. Подожди, а я в ремесле его прокачать надо? Я же купил отравление кое-то. Или это не то? Не понял, ладно. Хорошо, я тебя услышал. Рюкзак. А, Измените-те-те-те. Давай поставлю на электричество тоже. Пусть будет. Пусть будет дополнительно дамажить. Хорошо. А -а -а, все, погнали спать. Погнали спать. Сколько времени? Это не кошерно, Демиан. Ты должен соблюдать правила. Так, я, я посмотрел, сколько времени, все хорошо. Принус Пока еще можно. Правила, На кого ты работаешь и зачем им люди? Я не вижу Там смысла. У не... меня может заполниться инвентарь до такой степени, что у меня перестанет что-то власть Но если есть сундук для ненужного, то. Не понимаю. Может, вещи какие-то нельзя? По навыкам что у нас, кстати, ничего? По 0 очков. Я херею, навыки копятся просто бесконечное количество времени. Ладно, пойдем, ладно, пойдем. У нас сегодня такая более серия изучательная. То есть, мы сходили в одну зону. Выпол... Ну, хотя одно задание мы выполнили все-таки. Не скажи, выполнили одно задание. А в темные зоны можно сходить постоянно или... Просто она у меня до сих пор светится Смотри Да блин, чего у меня текстурки-то не прогружаются Так, видишь, Эйден серый Смотри, на ней стоит маркер В них постоянно можно заходить или что? Ладно Найдите, кто украл кастеты И отащите Маю. А как сестру нашу зовут? Ты напомни мне, пожалуйста Мия? милостивый. О боже, как страшно Да, ну хорош Погоню устраивать Хотя можно было, кстати, проверить нашу катанку Как она себя проявит Но в целом неплохо херачить Просто как истинный самурай сейчас. Опа. Так, спокойно, ребят. Капец, я, конечно, в зарубы залетаю. Ой. Да ладно, спасибо. Этот мой. Спасибо. Неужели мне кто-то помог даже? Видит, это внезапно было. Только сомбари ничего не падает. Жалко. Жалко. Жалко. У пчелки в попке жалко. Тушим грибы, давай, давай, Шарим давай. Лук до Конечно, у нас ничего из этого нет, О, так что будем есть то, что есть. Пикничок тут устроил, мужик вообще. Не стесняется он здесь что-то какие-то... Да ты заколебал меня с своими ингибиторами, где мне их искать-то, бляха-муха. Ты понимаешь, что контейнеры искать некогда. Где рядом? Точное местоположение мне определите. Рядом, Рядом понятие растяжимое, вы в курсе? Что здесь происходит? Кого-то пиздят. Удачи. Вы ни хера не Чего, иди сюда! Сука, стой! Ночной... Ты на хера сюда зашел, дебил! Покажи, на что Дай он тебе парень покажет, на чем он способен. Брачок, тебя загрызли, на тебя Так, покиньте помещение, ребята я, я, я благодарен за помощь Мне то помогают то пацаны, то зомби блин. Так, все, через окно я выхожу Мужик, вставай Я тебе помог Я пытался помочь, я просто не успел Ну ладно, я хотя бы за тебя отомстил Хотя бы отомстил. Оружку можно чинить? Что это? Ветряк Ива. Да я не могу на эти ветряки залазить. Мне не дают. Реально Следующая серия. 30 метров. 23, 22. Наверху где-то? 20, 19. их тихо. Я тебя прекрасно понял. 14, 13. 15, где-то внизу опять, бляха, муха. Где-то тут, да? Ты за это Чего, кто-то топает что-то? Настоящий сральник. Чего? Как к ним подняться? Где-то наверху кто-то топает, что-то орет. Блин, дети, как-то. Я все, конечно, понимаю, дети всегда побесится охота, но не до такой же степени. Я вообще ингибитор ищу, четыре метра. Внизу где-то? Ну, охереть. И чё? Ни хера не понял. Ну, мне сюда, говорится, идти. Говорится, идти сюда. Я, конечно, все понимаю. Ну и чё? А! Балбес. Я думал, это ванна закрытая. Опачки. Неужели хоть один ингибитор возьмем? Так, головной убор какой-то нашел. Подожди, я нашел э -э головной убор. Головной убор. И, кстати, навыки можно прокачать. Можно до второго уровня подняться, да? Да, отлично. Давай, повышаю. Как? Примите ингибитор. Ингибиторов найдено 9 из 126. Ебать. Охереть, блин. То есть смотри, я сейчас прокачу либо это, либо это. Ну давай выносливость, потому что, блин, выносливости вообще не хватает. Либо вот это. А, нет, он накидывает сюда. Я понял, хорошо, ингибиторы Три штуки надо, чтобы прокачать Либо это, либо это Херня на самом деле, такая пипет 126 ингибиторов Я херел, где столько найти? Я, Блин, я, ну хотя тут Мы проходим и на каждом шагу Нифига, как интересно На каждом шагу говорят Вы рядом с ингибитором Вы рядом с ингибитором Что не мудрено колыбельная о детки здравствуйте Эй, дети вы не знаете женщину по имени мая моя не женщина она обычная девчон так это ты пыталась продать хуберту оружие миротворца да но этот козел не захотел брать разорался и погнался за мной как тебе попало оружие миротворца это наша общая находка. Мы тут зависали, но ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Мы обыскали его. И я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Давай я заплачу. Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту... Хреновину? Ну да Ты, ты спятил? Эй, Эйден, Эйд, ты дурачок, что ли? Это Тут хреновина. так не работает Эта называется Лазарь и она принадлежала очень важному миротворцу Если ее не вернуть, начнется война Помоги нам найти убийцу Ладно, отдам я тебе эту дурацкую штуку Но за пять сотен Давай торговаться, блядь <laughs> Какие пять сотен? Блядь? Это большие деньги, детка Еще бы, жизнь чертовски дорогая мне нужно купить воды и маркер для моего брата. Ему скоро 12. У него нет маркера? Могу дать десятку, и это последнее предложение. У десятку, все балбец. Нет, все равно их никто не хотел покупать. <сöring> <сöring> Эйден, ты дурак, блин. Какая, я ну думал, ну, я думал 200, ну, 300 заплатим. Ну, блин, десятку, ты тебя вообще продешевил, блин. Капец ты жопашник, Эйден, кошмар, я тебя не ожидал. Ой, ну ты конечно как он? лазер у меня десятку блять. отлично отнеси айтеру классный подарок на день Я... рождения хотя и понятия не имею когда этот козел родился а почему козел? Фу. так и че куда? куда-туда, хорошо то есть тут Рядом с ты что прикалываешься надо мной? на каждом шагу теперь мне будешь говорить об этом? Блин, меня напрягают вот такие места, где особо это и некуда прыгать. -то. Почему ты промазал? Ну, я могу попробовать все равно, типа, почти по пути, попробовать найти этот контейнер. Но что-то как-то я отдаляюсь. Здравствуйте. Кстати, мне намекнули, что а, эти зомби похожи из фильма «Я легенда». В плане, что там тоже что-то... Ну, там не совсем зомби, типа, там. Но... Говорят, похоже, в плане а того, что Тут ночью что-то какая-то туса, да, происходит а Вы вошли в область ВГМ-аномалии Верните сюда ночь, чтобы вступить в бой с чудовищем Да Интересно ну, Звучит интересно, правда Вот контейнер, хорошо, я рядом Хорошо, я рядом с контейнером, как войти? Есть вход Можно я просто войду, или через крышу надо? Давай, давай через крышу. В чем проблема? А как? Нельзя, что ли? Надо обязательно с монстром подраться за этот ингибитор. Давай запомним место. Я бы, я бы сходил... Что? Эйден, ты нахера эту маску на себя нацепил? Она тебе дебафы какие-то дают. Ну ладно, носи... Если тебе нравится, носи, ну ты так на бандита сразу похож. Вот, на перекрёсте... Чем пахнет? Едой какой-то пахнет опять. Ну, главное, чтобы это едабло, и ничего-то зажарилось. Так, стоять, вот сюда, вот так положись. Так. Вот здесь монстр будет. Два ингибитора написано. Ревенант появится только в ночное время. Хорошо, ладно, запомню. Я запомнил. Капец, туда идти. Есть быстрое перемещение? Нету. в принципе, город не сильно то большой. А, так Оп, отлично Отлично Ну, в принципе, я не знаю а, э, Паркурить, в принципе, прикольно а, В принципе, прикольно, когда Все получается, когда все идет замечательно В принципе, прикольно Это все идет Но, как только, блин, какая-то херня Начинает начинает напрягать, это раз И мне кажется, этот паркур, если его сейчас Не разнообразит не, не разнообразить, а приезд где-то, ну, через серии нам 3, 2, 1 запуск. Так, ну все, погнали. Оп. Сейчас мы, получается, придем к этому миротворцу. А, отдадим кастет. Кастеты ему. Но мы не знаем, кто убил. Мы просто вернем кастеты, по, и, по идее. убийцу там мы не нашли. Нахера мы несем кастеты? возьми? Что? На землю. <смех> <смех> на тебе Все, я ему ногу подрезал, чтобы он меня не догнал А если один друган его догонит, как бы это не страшно Ой Ай, блядь, задел Так, вы в курсе, с кем я дружу? Я дружу с миротворцами, ребята, вам бы со мной лучше не связываться Вам лучше со мной вообще не связываться Но я уже пришел что выйти? Я от вас ушел, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от вас-то подавно уйду. Так, а ну вот дверь, кстати, была. Сейчас бы прогрузки, блин, в 2022 году во время игры. Уже игра настолько мощная, что все? Только на пятой играть и не более. Я знаю, что на пятой есть, кстати, там это режимы выбора графики, там что-то в 60 посмотрю, fps, 4к, вот так говорила, вот это все. Уволиться. Тут и как бы такого за, на четвертой нету. Терапии. Но я сейчас в приоритете поставил компьютер, нежели Соньку пятую. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Ну... Но... Я нашел лазеря. Да, а. что от меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мид Пекин Сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Что он тебе делает? Что он тебя там подкручивает, а? А, ты татуху бьешь? Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. Не я решаю, когда будет открыт туннель в Централ Луп, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Я же сказал, нахера это Эйдан, Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых, возьми это в знак моей благодарности. Да нахера, у меня таких уже целая куча. Айтер, мне нужно в центр, ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Да. Я тоже хочу попасть в центр Луп. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Ты можешь помочь мне, а можешь подождать, пока я найду его сам. Вот ты провокатор. Я вижу кровь на лезвиях Лазаря. Перед смертью Лукаса удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. А, ладно. Есть подозреваемые... Командир был убит на базаре. Наверняка, кто-то из них. Я постараюсь найти убийцу. Прекрасно. Тесак, нет, это твой билет топор. в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Да, конечно, мы же познакомились только недавно. Можешь не доверять самому себе. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом, это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Ладно, Понял. прям сейчас и займусь. Ну, прям, прямо сейчас мы с тобой не займемся, потому что время уже до хера. Времени очень много. Это уже так, а можно поспать здесь у вас? По идее можно, это же бежище? Я бы поспал и пошел бы повоевал. Хотя лучше поспать на базаре. Почему я не могу пер перемещаться быстрым перемещением? Типа реализм? Еще жив некоишься за меня да конечно у меня большие надежды на тебя я... что ждет меня снаружи нужно экономно распределять воду стоило начать еще недели назад тер хочет чтобы я нашел убийцу лукаса только тогда он пропустит меня в центр делаешь для него грязную работу Неудивительно. он велел мне начать с базара я так и думал миротворцы и базар ненавидят друг друга почему только двое на базаре что-то решают. Один из них надутый проповедник Карл. Это я знаю. А еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще и Славкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем и джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Ну, видишь ли, она не в моем вкусе. Так, подожди, какой-то подставой попахивает. Да, боже, сам увидишь. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, я тебя услышал. Я буду начеку. Нельзя а, играть в игру. А, мне сейчас да, а, распростить, Софи. Мне по-любому сейчас надо базары дойти, поспать и сходить, завалить а, какого-то страшного зомби. И я думаю, на этом сегодня закончим. В принципе, расследование прошло, в туннели попали, от зомби поубегали, темную зону разоссекречили, один дополнительный квест выполнили даже. Так прикольно на них приземляться, можно добивать их еще, по идее, кстати. Так, а где здесь проход на базар? По идее, я мог бы по крышам пойти. По идее. Чисто теоретически. Вот я вижу сокращение. Ой, идти в шоп со своим контейнером, блин. На них на самом деле столько времени надо тратить, чтобы их находить. Ну 126. Ну нахера так сделать было? Это очень много. Это очень много для прокачки персонажа. Находить надо всяких. Ты прикинь, просто нужно три ингибитора для того, чтобы прокачать один навык. Либо здоровье, либо хпшку. Второго не дано. Можно я пройду, пожалуйста? Мне было, значит, мне жить. Жить. Ну, диалоги у них закольцованы. Они уто уже уговорили то, что сейчас говорят. Так, хорошо, ладно, сюда идем. Что такое? Эй, кто ты, мать твою? Полегче. Он не миротворец. Откуда знаешь? Они все время здесь крутятся. Он чужак, пилигрим. А чё это что это за? Он пришел из-за стен? Нихера себе. Ты кто такой вообще? Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. Я миротворцев. У них нет друзей. Ты кто такой? В этот раз с биомаркером. Я уже сюда ходил не один раз. Как я хотел отвести тебя к нему познакомиться, если ты появишься? Прекрасно. Блин, мне поспать надо. Я поспать хотел. Какой нахер Карл? Человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом на глиняных ногах. Мы не должны повторить эту ошибку. Он не хотел, он был вынужден. Ты был угрозой для всех. Конечно. Не слушайте глупцов, призывающих к реконструкции. Никакого восстановления не будет. Вот этот тип главный. Пилигрим на базаре. Добро пожаловать. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. Вижу, ты затаил обиду. Но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего базара. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Надеюсь, ты нас простишь. Итак, будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Я не хочу с тобой фамильярничать. Слухи, это все, что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать, ты волк или овца. Смотря с кем сравнивать. Да кто ты? Да, мне не, нравится, мне не нравится эта метафора. Ах да, ясно. Пилигримов не интересует метафоры и поэзия. Они предпочитают действовать. Кстати, о действиях. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Ну тебя, тебя это вообще не должно волновать. Есть посылка для нее. Неправда. Прости. Софи никого не знает вне Велидора. Она родилась и выросла здесь. Наверное, поэтому Кося. она так заботится об этом месте. Она мне очень помогает. Так что, если это не посылка с соседней улицы, мне придется назвать это Блефом. Кто сказал, что это Блеф? Я. Это видно за милю. Ну да ладно. Я скажу, где она. И знаешь почему? Потому что... Потому что какой... даже если у тебя дурные намерения, она с тобой справится. Блин, что это М за София? Вы меня заинтриговали lies. Точно так же, как справились в прошлый раз Ну не, в этот Pretty раз я так не это Просто не дамся. Мужик, я уже ингибиторами нахерачился Мне вообще на все пофиг Она будет рядом Спасибо, не трудно было? Не лги мне больше, Пилигрим В конце концов, я ведь не лгу тебе Откуда я знаю? Просто отвечай мне тем же Ну мне что-то не нравится Какой-то он это Никогда не верила, что ночные... Так, Софи. Софи... Заказчик... заказчиком, Заказчик и заказчик. Ладно. Блин, мы успеем за 10 минут. Примерно. Ну, плюс-минус 15. Ну, хотя должны успеть, в принципе. Хочу попробовать. Пофиг. Софи поговорим в следующей серии. Я хочу сходить и попробовать сразиться с зомбарем мощным. Быстренько, прям... Прям очень оперативненько сходим. А, так, блин, как вкусно пахнет <социт> Едой вкусно пахнет я уже много лет тыквы, ладно, ладно, ладно, Супер ладно, выращиваю. хорошо Сейчас я завалю большого зомби И будет моя награда Моя собственная награда Так, а, так, теперь куда идти? Куда идти, куда идти, куда идти Идти сюда, вот он Все, попал ты Я иду по твоей душу. А, так блин, у нас меньше пяти минут Чтобы его завалить но у меня есть если что ингибиторы Поэтому в принципе насрать Ну вот тут кстати рядом с базаром Есть если что метро Там можно восстановить это А, так может как раз станция метро И нужна для того чтобы Оп оп оп оп оп, оп Чтобы Перемещаться быстро Бля пизда Погонь началась Ладно а чё без музыки? А может, э, включился сейчас этот режим стримера? А, нет, просто затупило. Да, давай! Не, ночью, конечно, от погони бегать, это такое все удовольствие. Да бляха, Эйден! Пиздец. Давай, запирайся! Бляха, кто меня бьет, как? Я уже здесь. Да пошел в жопу. Что так темнота? Ебать! ВГМ-аномалия. ВГМ-аномалия Вгм -аномалия. Вгм -аномалия логов ренивантов. опасных зараженных, которые скверняют воздух и оживляют тела. Чтобы сразиться с Ренивантом, вам необходимо войти в зону действия ВГМ-аномалий ночью. Если вы одолеете реневантов, поблизости, откроется военный контейнер с, с ингибиторами. Так, ну у меня, блин, погоня. Ебать, вс ⁇ грызут нахуй. Пошел, жопу, аж пролагало. Да, отвалите вы. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Всё, может они отвалят, когда я приду сюда драться? Они ползут, да? Им похер вообще... Им просто похер, ладно... Аааа! -а -а -а -а! Бляха, подожди, мне нужна аптечка срочно Блин, не мешали бы еще эти, бля, пацаны Да бляха Хорош, бляха муха. Ой, плохо, отвратительно Ну, блин, из-за того, что вот эти помогают ему, очень тяжело, на самом деле. Еще аптечку у меня нет. Ладно, давай попробуем на него напасть. Еще погоня третьего уровня, конечно. Это такое себе кино. Ну, блин, не было бы погони, кстати. Можно было бы спокойно с ним справиться. Но и так они меня сейчас загрызут просто тут. Потому что их очень много. А, бляха-муха. Да отвалите! Загрызли, сволочи. Погоня закончилась. Блин, это очень плохо. Я еще такую большую погоню за собой собрал. Прям очень плохо. Оживить а на рассвете. Нет, не надо. А, сейчас попробуем еще раз. Последний раз. Только я попробую погоню за собой не собрать. Ну, чтобы не собирать за собой погоню, надо идти по крышам. Не очень Эй, ты. Да, да, ты. да, погоди. Тебе не нужна? У меня сохранились там мои эти? Ага, блядь, еще не сохранилось ни хера, а заебись. Почему, если вы откатываете меня к, к контрольной точке, у меня не сохраняются мои аптечки вот эти все? Это, это как-то глупо тоже. Это как-то глупо. То есть я, типа... Блин, странно вообще Это правда как-то странно И выглядит тоже нас в Так, мне надо на крышу срочно Что Я по крыше, если не буду путешествовать, меня просто тупо закрызут Но я сейчас тупо проиграл, потому что их было просто прям до дохерища А, смотри, кстати, появилась на выносливости дополнительная полоска не знаю, как сильно она будет Эйдану помогать, но будем надеяться. Потому что, ну, как ты сам видишь, в паркуре прям не хватает полоски. Вот этой. Ну, не полоски, в смысле, я выносливость имею Блять, молодец. Так, ну, у меня аптечки-то не будет в битве с способом. Плохо. Может, надо было приобрести? Если никто мне не поможет, я ну, извини. Где он? Где он? Где он, Где, где, где? Тихо, тихо, тихо. Ой-ой, не попал. Дох, да что вам-то, что надо-то? Откуда? Да как вас много? Откуда вы повыходили? Ой, я устал, ахирет. Так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Надо мага. Да. Оп, оп, оп, плохо, плохо, плохо, плохо. Да, хорош. Пол КПШки нет. Ну, в принципе, зомби тоже нет. Так, а знаешь что? Можем мы что-нибудь создать? В принципе, полечиться можно, и попробовать. А как? Блин, очень глупо, что с карты надо сначала переключаться, чтобы навести сюда. А, ремесло, ремесло, ремесло. А, бинты. Один мед. А, нет, это один мед нужен. Ну хорошо, делают три бинта. Пусть будет так. Коктейли молота я не могу делать, поэтому давай попробуем еще ножей парочку штук. Ну, хотя они сильно-то особо не помогут. Ладно, давай попробуем просто. Может и помог? Бляха! Попробую полечиться Оп, отлично, хорошо Ай, задел, задел Так, ну хорошо, идем вроде Так, тут где-то еще валялся этот Пропан, все, хорошо, беру Бабах нам. Ой, блядь. Опять подмогу позвал. Причем так много. Но у него хп не так много-то осталось, на самом деле. Хорошо, спокойно. Ебдеть за ногу. Смотри, сколько их. Отвратительно много, конечно. Он еще как-то театр раскидал. Хера себе у вас. Так, ну ладно. А -а -а. Мне надо бы их раскидать. Просто сейчас вот этого убираю. Так, лечусь. Где он, блядь? Я тебя закидаю, ты в курсе просто? А, не закидаю, у меня ножи кончились. Хорошо. Слезай! Фаталити нахер. О, отлично. Отлично. Так, ну готов. Была жесткая битва. Так, мне срочно нужно, во-первых... А, вот эта херня мне нужна. Ой, на полностью восстанавливает? Прекрасно. Это же прекрасно. Ну вот, посмотрели еще одну полностью. Заныриваем. Так, и что? Должно быть много чего интересного. Сигареты, продадим. По сути, вот этот лут, часть лута Это тупо деньги, которые ну, Тебе просто надо будет продать, а часть э, Для крафта Ой, хорошо еще Ну, кстати, это логично для боя Дать здесь, ну, ты сражаешься же По сути, с боссом, мощно так Вот э, Не так уж и трудно, да? Ну, так Да, было, ну, сказать, что прям Трудно было, но так Нелегко А он тут не открылся, только один, получается, открывается так, ладно, давай посмотрим, идем на базар, сохраняемся. И на этом закончим. Закончим на сегодня. Ну тут ничего не открывается. Хорошо. А как мне попасть на базар? Как раз туда, где София, да? Где-то здесь был подъемчик, вот вижу. Ну, Кстати, а если я сейчас спровоцирую погоню.. А нахера нам не нужна? Я просто хочу попробовать убить вот этого пацана. Вот, вот так. Не, это я, конечно, зря, наверное, сделал. Но это как минимум... Ой, откуда ты вынурнул, ты парень? Ебать, а по улицам вообще от... отвратительная идея, походу, да? Так, ну мне надо на базар. Так, смотри, делаем так. Так, ладно, я просто попробую повоевать. Если вода закончится, нам всего... плавится. Отлично. То есть тебе надо просто прибежать а, в укрытие с светом, чтобы Чувак, погоня сразу закончилась. Да нормально все? Извините, пожалуйста. Я вообще-то свою жопу подставлял там, чтобы обеспечить безопасность нашей колонии. Так, у меня сейчас считается два ингибитора. Угу, они посчитались за два. Для каждого лучшего вам надо три. Да я понял. Но ну, паркур почти прокачался. Очень долго копятся очки. Очень долго, прям отвратительно долго как. Ладно, ладно, ладно. Хотя, все, идем спать. Идем спать. Все. Прекрасно. Как раз до утра поспим, самое то будет Отлично. Отлично Ну в принципе сегодня много чего успели Много чего успели И босса зомби победили Это как в определенной зоне Одну темную зону разузнали Разведали точнее Затем, что мы еще сделали Дополнительное задание одно выполнили Два задания основных выполнили